Всем привет! С вами Алексей Федорцов и сегодня поговорим о том, каким образом можно использовать клиентскую базу в настройках рекламной кампании максимально эффективно. Первый момент. Да? Та клиентская база, которая у вас уже есть... Допустим, вы ведете клиентскую базу в Битрикс. либо просто вам падают лиды, либо они у вас скапливаются в, в какой-нибудь таблице, ну, грубо говоря, тоборно у вас все это настроено, либо у вас есть CRM-система, и вы можете просто выгрузить эти данные оттуда. Те данные, которые нам пригодятся, это телефонные номера и электронные адреса ваших клиентов, которые уже у вас есть и те, которые зашли к вам базу, но по какой-то причине не купили, те, которые узнали информацию о вашей компании, но вам нужно повторно с ними проконтактировать. И они, как правило, будут самыми, самыми горячими из этой аудитории. Сейчас рассматриваем этот момент воспользования той базы, которая у вас есть на данный момент. То есть, используя эти данные, вы можете до них достучаться. Как делаем мы? В принципе, если у нас есть эта аудитория сформированная, мы запрашиваем у нее, ее у заказчика а, и работаем с ней. Делим ее на... Условно горячие, те, которые не дошли до сделки, мы можем их максимально подтолкнуть каким-то спецпредложением, либо завести на отдельную страницу сайта, либо а, подать им а, какое-то предложение на лид пройти опрос, для того, чтобы быстро захватить их внимание. И они к сделке максимально близки. А, это то, что касается работы, работы с базой, которая уже есть. Вторая часть работы с базой — это взять базу из других источников и воспользоваться ею. Опишу самые работоспособные методы, которые мы используем. Есть различного рода парсеры, такие как парсер 2GIS, парсер Авито, парсер Яндекс.Карт, Google card и так далее. Все, что вам нужно, это. Воспользоваться этими парсерами, но изначально понять, есть там ваша целевая аудитория или нет. Потому что если вы работаете с физлицами, то у вас на Авито может быть ваша аудитория. Если вы работаете в сфере B2B и ваши клиенты, эти юридические лица, это юридические лица, то по-любому они там будут. Допустим, приведу пример. Ну, далеко ходить не будем. Если мы хотим привлечь клиентов себе в агентство и работаем именно с какой-то конкретной нишей, допустим, это банкротство физических лиц, то мы включаем парсер Авито, парсер Дубльгиз, собираем базу тех, кто занимается банкротством физических лиц, и начинаем на них рекламироваться с помощью загрузки в базы ретаргетинга и для составления аудитории lookalike. В принципе, это все, что.. Нужно для того, чтобы это заработало. Но тут есть свои нюансы. Во-первых, вам нужно понимать, что не вся аудитория, не из каждого нового источника вам полезна. Допустим, база из UbleGIS, она содержит Примерно 3-5% номеров лиц, принимающих решения, если а, ставить какие-то сетевые компании, а, если вы хотите на них выйти, допустим, вы хотите а, таргетироваться на них, у вас услуги видеонаблюдения, то такая, а, а, такой подход не сработает, сработает другой подход. А, если а, ваши а, клиенты — это средний и малый бизнес, то дублиз в большинстве случаев отвечает этим требованиям, и как Авито в том числе. Мы также используем парсер в, в ВКонтакте, такой как Target Hunter, Paper Ninja, сегмента Target. Их довольно большое количество, но мы пользуемся Target Hunter, в принципе, не на правах рекламы. И каким образом мы его используем? Мы понимаем, какой сегмент клиентов нам нужен. Мы пытаемся напрямую понять, если эта аудитория у нас в ВКонтакте в социальной сети, мы смотрим, если группы, в которых эти люди находятся, парсим аудиторию этих сообществ, разбиваем их на группы и вытаскиваем ихние телефонные номера. Самый простой рассмотрим самый простой пример где вам даже не нужно парсить аудиторию сообществ. Допустим, ваши потенциальные клиенты – это те, кто закупает оптом китайские товары. В этом случае вам нужны, нужны администраторы а, групп ВКонтакте, которые занимаются этим направлением деятельности. А, проще простого. Вы заходите, выгружаете все группы, потом выгружаете отдельно администраторов, фильтруете их от ботов и направляете на них рекламную кампанию сразу. Но здесь вы не видите контактных данных, да? а, но можно отдельно вытащить их контактные данные. Преимущество среднего малого бизнеса и в том числе сферы B2B в том, что а, большинство предпринимателей открыто а, выкладывает свои контакты, по которым с ними можно связаться. А, и они нам и нужны в этом случае, чтобы задействовать их, допустим, в другой рекламной системе. Если, допустим, рекламная система ВКонтакте, она позволяет выгрызть айдишники и по этим айдишникам сразу рекламироваться на этих пользователей, то если мы хотим достучаться к ним в Инстаграме, то это будет немного другой подход. То есть мы берем, вытаскиваем их контактные данные и помещаем их в систему таргетированной рекламы рекламного кабинета facebook и преследуем их рекламы в instagram то же самое касается и а, загрузки аудитории в яндекс директ и в google adwords то есть загрузка отдельных аудиторий а, в яндекс директе возьмем эту рекламную систему google пока отложим а, есть яндекс, раздел яндекс аудитории куда вы можете загрузить телефонные номера а, создав а, яндекс аудиторию Обращу ваше внимание, что эти номера можно использовать как для прямого таргетинга на ваших потенциальных клиентов в любой рекламной системе, так и для исключения нежелательных номеров из вашей рекламной кампании. Что я имею в виду? Я имею в виду, что есть такая вещь, как скликивание, ваши конкуренты заходят, смотрят, но не оставляют заявок и по-любому... Вы на них натыкаетесь в своей рекламной деятельности и, грубо говоря, несете побочный ущерб. Как это избежать, каким образом? Точно так же вы парсите аудитории, собираете отдельную аудиторию конкурентов, создаете на основании этих данных отдельную аудиторию в рекламных своих системах, которые используете. Загружаете в MyTarget, ВКонтакте, в Facebook, Instagram, в Яндекс.Аудитории, в Google. И исключайте эти аудитории из рекламных кампаний. И теперь ваши конкуренты практически на 80% не будут видеть вашу рекламную кампанию. Вот такой лайфхак сегодня. С вами был Алексей Федорцов. Если есть комментарии или вопросы по теме этого видео и просто так, задавайте их ниже под этим видео. Вконтакт, в описании к этому видео есть мои контакты. Ссылка на ВКонтакте. Добавляйтесь, в друзья. Ссылочка на мой а, прямой WhatsApp написать мне. А, в принципе, на этом все. До новых видео.